Мне показалась интересна психология детей, изучить изнутри это для себя, информацию узнать, потому что у меня есть ребенок 8 лет. и как дальше с ним работать с подростковым возрастом. И вообще в работе мне это поможет, так как я работаю в детском саду с детьми. Мне очень курс понравился. замечательный преподаватели, Татьяна Пудова, Наталья Румянцева. Все очень душевно. каждому э, ученику подходит со своим подходом, понимают по услову, э, дают высказаться. Обучение проходило в группе. Больше было практики, чем теории, то есть мы каждый, разбирали каждый возраст у ребенка, э, как он себя психологически ведет, как помогать ему, если какие-то есть у него проблемы, э, проблемы в семье, то есть как решать это. Э, получается, парно э, проводили какие-то занятия, э, друг другу рассказывали свои истории и консультировали. Все очень хорошо организовано, занятия проходят по выходным в удобное время, с перерывом на обед. Замечательный куратор Ирина всегда была на связи, помогала нам что и как, подсказывала. Я до этого прошла обучение на логопеда. Целый год работаю логопедом и планирую еще психологом дополнительно.